<связывая> <связывая> Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Мы на кислороде. Не думайте, что на веселящем газе. Ну, те, кто смотрит наш канал Мечта летать, знают, что у нас позитивный канал, на котором всегда улыбаются. Но как тут не улыбаться, друзья? Мы подходим к красивейшему леднику. И сейчас я вам. Во-первых, его покажу с большим, превеликим удовольствием. Во-вторых, э, так как наша высота 4000 метров, мы можем пройти, попробовать э, по очень красивую дороге. Называется эта дорожка Паркур-Рояль. Э, много раз я его уже снимал, но мне кажется, лишний раз. Лишним этот раз никогда не будет. Сегодня красивейшие условия. Э, очень интересного типа потоки. Я не ожидал. На самом деле времени сейчас уже а, ну, часы неправильно показывают. Сейчас половина шестого. И вот половину шестого мы обычно домой возвращаемся уже где-нибудь около аэродрома, там, например, а вот тут удалось а, слетать аж до паркура рояли Это мой второй будет на сегодня. Mm, поэтому. Сейчас мы с вами посмотрим, удастся мне пролететь так, как я хочу. Или все-таки не удастся. Это национальный парк Кранс. И в этом национальном парке мы. Очень аккуратно должны летать, чтобы не нарушать воздушное пространство. Ну вот сейчас я экономлю энергию, должен попасть на противоположную южную сторону крипта, потому что там под облаками мне можно будет пройти вдоль этого паркура Рояль и идти домой. Это сэкономит мне огромное количество расстояния что если я все-таки пойду в обход, где нужно будет где-то еще добирать, достаточно прилично, но в общем лишние полчаса. И не факт, что они у нас есть. Поэтому вот этот у нас текущий полет, фух, аж волнуйся. По э -э -э. паркуру Рояль будет. Он у нас не то, что там спасение какое-то, а это очень техничное, грамотное, красивое тактическое решение. Что вы же всегда знаете, что полетах как мы же играем в небесные шахматы, и поэтому небесные шахматы должны быть красивыми. Вот ледник, он сейчас сисенький достаточно. То есть, еще не сошел белый снег, под ним будет немножко желтый, потом появятся всевозможные трещины. Вау! Не могу не похвастаться, что я лечу в шортах. Над ледником шортах мы можем назвать это наше видео. Вот сюда на вершинку вот на эту которая в центре кадра. Есть тропа, но не сейчас тропа, она будет тропа. Ее протопчут, и сюда замечательным образом ходят люди. Сто идет, очень красивая система гор. Ну, и все, экран-заповедник. Ну, и, конечно, слева вот этот вот ледничок. Я думаю, что это прям, ух, какой вид. Сейчас я пролечу мимо моих любимых скал. Там такие три скалы, сейчас пока они не в кадре, Ой. а тут даже, смотрите, какое обрушение было в этом дедняке, кусок отвалился от него, был. А, скалы мои любимые, вот такие три скалы, сейчас мы когда мимо них промчимся, вы их лучше увидите, видите, вершина скрыта в облаках, наша высота 3800 метров, давайте я тут ну и друзья смотрите как красиво впереди вот он паркур рояль мы сейчас вдоль него двигаемся вдоль всех этих скал будем экономить энергию и аккуратненько по этой южной стороне двигаться чтобы перед э, пройти перевалы впереди Потому что там впереди вот есть перевальчики если мы расширяемся в высоту мы не сможем его пройти и тогда я даже не знаю что делать тогда вот по этим долинам я буду как-то выбираться, ну, я знаю, каждая куда долина ведет, естественно, я представляю, что куда я выберусь. В данном случае это будет меня вести в сторону Гренобля, вот. Но я надеюсь, что я пройду, пройду этим путем. Красиво? Да. Я обожаю, друзья, эти места. Довольно редко получается вот залететь на этот паркур-рояль так, чтобы иметь возможность достаточно свободно по нему перемещаться. То есть погода должна быть с высотой облаков 4 километра, чтобы вот там 4 набрали, проскочили через медник и дальше летели. Приходится увеличивать скорость до 200 км в час, чтобы не войти в облака. Ныряю вниз. Оп. 200. Да, не просто это, друзья. Сегодня оказалось. Немножечко зажимает меня облачностью. Оп. Пронесло. Ну... Как это? В авиации слово пронесло неприемлемо, но это был, скажем так, тот расчет. И что же бы я делал, если бы не смог пройти под этими облаками? Ну, совершенно очевидно, что я бы уходил налево в сторону аэродрома Сан-Крипан, набирал бы там высоту где-нибудь и так далее. Видите, я сейчас обхожу облака, не переваливаю я на ту сторону, не могу, потому что... Хват... У меня запас уже 200 км в час. То есть, чтобы дырнуть еще ниже, мне надо еще избыточно разогнаться. На это у меня просто нету запаса. Ну, вот сейчас вроде как высоту я чуть потерял, запас появился. Ну давайте вот эту вершинку для разнообразия облетим уже с южной стороны. Ой, как красиво то вокруг. Мы попали в. А в место где вот на, на скло... крыло показывает на склоны где я жил с палаткой ночевал вот там внизу есть приюты гостиницы и совершенно потрясающие места по своей красоте Оп. вот так и мы наблюдаем что следующий перевал проходим проходим продолжаем движение по парку роялю Невероятно. Обычно получается или выше все-таки, или просто без облаков. А вот так вот, чтобы так с облаками. Или облака лежат пыленой, полностью закрываются справа. У нас наши линии патиты, то без запах. А сегодня прям какой то совершенно идеальное, друзья, состояние атмосферы. А -а -а -а. При этом у нас над аэродромом, вот куда крыло показывает, там где-то перед крылом наш аэродром смотрите какая вершинка как мы сейчас ее над ней ну совсем низко я не лечу оп, оп. исследуем этому плиту сейчас я могу сбросить уже скорость даже какой-то поток появился оп ну сейчас может впереди встанем немножко высоты наберем чтобы домой уже идти без всяких вопросов о, хорошо Давайте круг почета М -м -м. Бестолковый будет разворот Потому что выскочил из потока Ну так, чтобы панораму местности снять Вот по вот этим всем скалам Мы вот из-под этих облаков По сути выпрыгнули Краски невероятные Я не уверен, что телефон передает э -э, Все, как оно есть на самом деле Но просто краски Сейчас контрасты снега, скал мне кажется, что я в каких-то волшебных очках сейчас, хотя вот yes. я даже по глазам, смотрите, <свят> нет очков, очков нету, все это по-настоящему, может это веселячий газ, так действует, так, надо кислород выключить, экономим, ладно, продолжаем движение дальше, э -э собственно, на этом, наверное, можно и закончить движение по паркуру, ну, рассказ про паркур-рояль, потому что мы... Доходим до перевала Полаковаль, вот он впереди, и дальше уже выходим из зоны заповедника. Заповедник у нас вот до границы осталось недалеко. Выходим из зоны заповедника, идем направо в сторону Питдебюра и долетаем до аэродрома. Причем, оп, вот этот поток уже поприличный. Просто встать, что ли? Не, заброс. Не хочу я больше набирать. На высоты, в принципе, хватает до аэродрома. Э, текущие 3,5 километра. До аэродрома у нас 60 километров. Э, вот у вас сейчас видео пик дебюр, я вам сейчас покажу. Вот он. Соответственно, до пик дебюра мы долетаем, облетаем его и приземляемся до аэродром. Несмотря на дистанцию в 60 километров. Я просто не могу сейчас ровно направо идти, потому что там заповедник. Мы сейчас, собственно, и тоже в зоне заповедника летим, но мы летим э, по вот этому пресловутого Паркур-Рояль, там есть как бы трассы проложенные, по которым мы можем спокойно пролететь. И... Но это они расположены над вершинами хребтов, там такая линия получается. Вот. Допустим, над вот этим хребтом мы можем тоже пройти и уйти налево туда к аэродромам. Есть... За вот эти коридоры, конечно, огромное спасибо, потому что это все позволяет нам творить вот такие потрясающие чудеса и радовать глубоко уважаемых любителей летных видов спорта веселым контентом с левой стороны гарно-лыжный парк вот посмотрите внимательно там озеро замерзшее красивое, вот это вот перевал как раз Полаковаль которым мы часто тоже прыгаем Большие Альпы то есть вот проход через этот перевал позволяет сэкономить огромное количество времени, потому что вот сегодня, допустим, мы не через него шли, а вот сейчас я крылом покажу на гору Лиси. Вот, там гора Лиси такая странностая, но не ближайшая, чуть дальше. Вот мы на ней набирали, и в обход через по долине Бриансон двигались, добрались до ледника. Но возвращаемся, видите, как экономно. Лыжники не катаются, потому что сезон закончился. Зато сейчас начнут кататься всякие. Эти нас еще придерживает. Вот станция канатной дороги у вас сейчас в кадре. Будут кататься парапланеристы, пидгладеристы. Вот здесь подъемник будет работать. Когда снег растает, то есть еще будет через месяц, наверное. И здесь целый год движуха. Очень удачный здесь парапланерный старт. Взлетаешь и как пошел по большим альпам бродить. Фух. Так, ну что, погнали. Домой, все, мы вышли с территории Национального парка Вот я показываю вам рукой ой, рукой, крылом Продолжение моих круг Вот на парку Рояль, по которому мы Сюда добрались Ну, очередное достижение Видите, что мы успели по хорошей погоде Потому что дальше впереди дымка Погода заканчивается Мы сейчас спокойненько, красивенько Будем двигаться Домой, на горизонт Фу, Скорость 140 твоя ручка. Ну что? Глубоко уважаемый двигатель лета спорта. До новых позитивных встреч. Пишите, как вам понравилось. Опять ой ой